Добрый день, здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи, когда вы смотрите доброго вам, добрых ощущений и приятного просмотра. Итак, перед вами, дорогие мои, видео под названием «Любовный прогноз». Любовный прогноз на моих авторских картах «Океан любви». Сегодняшний прогноз будет для овнов, тельцов, близнецов, раков, Львов и Дев. Итак, что же будет в декабре 2022 года? А чего же не будет в ваших отношениях? И сегодня небольшие еще подсказочки будут из бабушкиной шкатулки под видео будет тайминг, и вы найдете информацию именно о своем видео. Итак, я начинаю. итак что же будет будет какое-то дрожание в отношениях почему Потому что это такая карта философская. Пора отпускать, пора не отпускать. Может быть, слишком сильно вы захватили человека и придвинули к себе, притянули. Может быть, в последнее время вы осуществляли какой-то гиперконтроль. И поэтому, может, не в смысле отпустить на все четыре стороны, но дать человеку какую-то возможность почувствовать себя в чем-то независимым. Вот такой момент. Это первая часть декабря. Вторая часть декабря может принести вам ревность. То есть, дорогие овнихи, у вас будет ощущение все равно желание большого контроля за всем и за всеми вокруг. И с этим надо быть очень осторожно чего не будет не будет такого пламенного секса в первой части декабря и вторая часть декабря колесо фортуны ну в принципе колесо фортуны это когда мы ждем какого-то счастья мы надеемся на лучший исход на более счастливый, да а вот не будет такой супер красивой любви, как хотелось бы. И поэтому вам будет казаться, возможно, что ваш партнер к вам немножко охладел. Отсюда может быть и ревность, и всякие, знаете, подозрительные мысли. Для тех, кто не познакомился, конечно же, я считаю, что тут можно знакомиться в первые 10 дней декабря. Потому что во вторая часть декабря... Может принести знакомство, но не такого качества, как вам хотелось бы. Может быть, там будет знакомство такое немножко с наличием донорства, когда вас немножко будут использовать или вы будете жалеть и сама ложиться костьми ради чужой жизни, ради чужих целей. И давайте посмотрим, что же, какая подсказка вам из бабушкиной шкатулки. Меньше болтайте. Больше думай, не усложняй жизнь. В цифре 9 сделай работу над ошибками. Вот вам интересное, может быть это 9 декабря, вам что-то кармическое такое принесет. Обратите внимание, что, такое, что будет 9 декабря. И вообще цифра 9, она еще говорит и про время. Если вы в цифре 9 где-то опаздываете, то не опаздывайте, сделайте работу над ошибками. Если в цифре 9 вам хочется командовать, может быть, надо, пора переработать в себе это. Или научиться себя взять под усы. Вот тут такой момент. Буду благодарна за лайки, дорогие мои. На повестке момента у нас тельцы, знак Зодиака Телец. Итак, что же будет, а чего не будет? Будет ощущение, что человек, с которым вы уже в отношениях, вроде как стабильно все катится вперед, ну, даже, возможно, последний месяц, может, полтора, так как у вас там интересные показатели сейчас проходят по вашему знаку зодиака, может быть, вы вместе с мужем начали со своим мужчиной какие-то дела, и вы понимаете, что уже взвалили на себя какие-то обязанности, и вы вместе идете вперед. Это такая шоссе туда уходящее за горизонт много дел много планов мы вместе может быть не всегда это там супер но по большей части человек с вами единокомандный скажем так в одной команде значит вот это будет понимание вашего пути рядом со своим мужчиной. И это первая часть декабря. Вторая часть декабря могут произойти какие-то определенные судьбоносные помехи. Ну, судьбоносные помехи, скорее всего, может кто-то к вам зайдет в гости и может позавидовать вот вашему унисону с вашим партнером. Как, как вариант тут может быть. То есть «не расслабляйся, дорогая моя». Вторая часть декабря призывает тебя беречь свои отношения. Беречь от каких-то всплесков, беречь от каких-то внедрений чужих энергий. Это что будет? Что не будет? Не будет каких-то трудностей. То есть вот первая часть декабря, вот вы идете вместе, вы тянете э, одну тележку невидимую с какими-то целями, вот т.д. и т.п. То есть это, значит, первая часть декабря, смотрите, она морально ответственно, но физически хороша. И вторая часть декабря не будет такой супер радостной вот любви. То есть вот вторая часть декабря немножко может напрячь, может, какие-то темные подозрения проскочат. Может быть, у вас что-то, в вас внутри какая-то молния пролетит такая, с какой-то странной, может, он какую-то фразу или по телефону, или что, а вам вот это как-то, знаете, зайдет и вам не понравится, или вы это как-то будете крутить, вертеть. Надо ли тут что-то переспрашивать? Ну, скорее всего, я бы сказала, если уж сильно вас, только не в форме скандала, а просто сказать, а что ты там такое говорил? Ну Вот прям не могу, так интересно стало. Ну, вот так вот, да, вот по-хорошему. И, Давайте посмотрим, какая же подсказка вам из, из моей бабушкиной шкатулки. С соседями старайся жить дружно. Вот интересно, то есть, смотрите, вот та история с соседями. Если вы не хотите, чтобы пришли соседи и зашли ну, как-то в гости, допустим, но хотите жить с ними дружно, ну как-то откреститесь, скажите, что в этот именно, ну, в этот праздник вы в этот день не можете пригласить соседей, э потому что, допустим, вы ждете родню какую-то. Ну я, конечно, не призываю вас врать, но э, вторая часть э, декабря может дать опасность ну, какого-то, она не разрыва, а каких-то осложнений в вашей семье, в вашем создавшемся вот э, ячейки скажем, как раньше говорили, в теме, где лучше знакомиться. Ну, конечно же, карта дороги. Первая часть декабря, дорогие мои, там легче тем, кто с нуля особенно будет знакомиться. Там все легче и проще пройдет. Дорогие мои, кому нужна моя консультация, пишите в WhatsApp слово «консульт». Я выйду на связь. И, дорогие мои, буду всегда благодарна за лайки, а еще более благодарна за донаты. И до встречи! А теперь, дорогие мои, перед нами близнецы, близнечихи. Итак, что же моя колода о любви, о чем она вас предупреждает в теме декабрь 2022 года? Что же будет, а чего не будет? Итак, будет пламенный секс. Это первая часть декабря. Вторая часть декабря. Я бы даже сказала, тут бушуют эмоции какие-то, как на сломе. И я бы даже сказала, что тут надо сексом залечивать все раны и все трещинки, зашпаклевать нормальным, хорошим, пламенным сексом. Вторая часть декабря. Колесо фортуны. Фортуна принесет вам и так, и так то есть может быть у вас зародится какая-то мысль нужна я ему не нужна вот то есть на этом фоне может проявиться и ревность и даже маленький скандальчик что вы хотите уйти или кому-то пора уйти но это все будет конечно на фоне сильных эмоций на фоне внутренней любви я не думаю что тут какие-то какой-то разрыв произойдет просто я прошу вас дорогие дорогая моя блинечиха у вас сейчас там марс в гостях он будет там бушевать немножко и поэтому держите себя в руках вы можете где-то попыт... ну не то что попытаться вы можете вы в теме выяснения отношений перегнуть пар палку перегнуть вот немножко прижать к стенке партнера и не факт что ему это понравится и не факт что он быстро от этого очухается значит это что будет что не будет не будет вашего смотри, э, смотрения, заглядывания в себя, не будет такого сильного эгоизма. Это хорошо, тут вы будете как-то идти навстречу, ну я бы сказала, у вас будут какие-то энергии вперед тянуть, тянуть, и вы будете делать, а потом думать, правильно ли я сделала. Это в данный момент неплохо в теме любви, и что не будет, вторая часть, э, вот она такая под вопросом, Ты, я нужна? Я нужна, я не нужна. Ну, вот такое что-то, да. Может быть, на фоне вот внутреннего ощущения, что насколько я нужна, у вас могут произойти вот эти небольшие такие, ну, может и большие разборочки. Ну, я бы... Вам посоветовала контролировать, вот, контролировать исходя, исходя из предыдущего опыта нахождения вас с этим человеком, с этим мужчиной. Если у вас много лет за плечами, вы должны понять, что, естественно, вы нужны. Для тех, кто познакомится, в теме познакомятся, ну, трудно мне сказать, но, скорее всего, то есть, смотрите, Первая часть декабря можно так найти, как для секса, так дежурно как-то познакомиться. А вторая часть декабря, ну, она более интересна, скажем так, в теме знакомств. Но тут во главе угла лежит колесо фортуны. Какого вы мужчину заслуживаете, такой к вам и подойдет. Такого вам судьба и подведет. Это зависит от того какой Марс у вас в карте рождения? Если вы не знаете, какой Марс, какой мужчина вам полагается, обращайтесь на консультацию. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Береги своего мужчину. Вот. Точно. Правильно. То есть, то есть можно терзать, можно его там заставлять. Ты это сделай, ты не хочешь, а вот все равно ты это сделай. Да? Вот так. То есть береги своего мужчину. Буду благодарна за лайки и за донаты. До встречи. Теперь на повестке момента знак Зодиака «Рак». Итак, ой, что же будет, а чего же не будет в декабре 2022 года? Будет будет какая-то реальная такая натуральная любовь. Реально натуральное со-существование, со-переживание. Эта карта хорошая, но в основном первая часть декабря даст вам какой-то вот ну, приятности и может даже спокойствие вот когда вы захотите беречь и заботиться о своем партнере и партнер захочет по какой-то причине заботиться и думать о вас это очень хорошо вторая карта Долгие отношения, то есть в принципе я бы сказала, что э, кто в отношениях, э, декабрь для вас сильный стабилизирующий месяц э, и поэтому, э, ну вторая часть может быть немножко веселее, там ближе к Новому году естественно, ну такой... Потому, почему? Потому что какие-то проверки на табу у вас, дорогие врачи уже там 2-3 месяца назад прошли, вы уже что-то откорректировали, вы знаете, о чем думать, какие плохие мысли можно думать про своего мужчину, а какие лучше отметать. Поэтому я так чувствую, что вы к декабрю, дорогие мои, подошли уже учеными, вот прямо учеными в теме любовь, в теме сохранения своей семьи. Чего не будет. Не будет, вообще как интересно, эти карты, они как бы где-то немножко похожи. Не будет, что первая часть декабря, что вы летаете в облаках, и вы что-то можете недосмотреть в теме семьи. Этого не будет, и не будет... Эм когда все разъединены и как-то каждый в своем потоке. Мне очень нравится эта карта. Два шара, как две души, но они не вместе, не в соединении, а вот они как бы параллельно, у каждой свой поток, какие-то идеи, какие-то планы. Это неплохая карта, но то, такая, когда каждый сам свой угол зашел. И все очень идеально, я бы сказала. И подсказка из бабушкиной шкатулки, дорогие мои, на декабрь. Не смотри сверху, смотри внутрь. И не забывай про Бога. Вот, дорогая моя, очень мощная вам подсказка. Буду благодарна за донаты и за лайки. теперь на повестке момента любовный прогноз на декабрь 2022 года для дам, девушек, знака Лев. Итак, наши львицы. Что будет и чего не будет в декабре 2022 года? Будет выяснение, первая часть декабря может дать выяснение отношений к что-то там, знаете, от идеи, а ты помнишь раньше, а кто тебе позвонил, а кому ты позвонил, а что-то там в интернете, с кем-то там переписываешься, вот как-то так. И я вам советую, делайте подстройки, может, вас немножко, дорогие мои львицы, вот я говорю, и говорила, еще раз буду говорить, это один из самых посещаемых знаков, вот меня, как консультанта по астрологиям, по магиям, тра -та -та, тра -та -та, по нумерологиям, львицы, именно по магиям, по любовной теме. Потому что львицы очень амбициозные. вы очень яркая женщина, вы очень яркая персона. Вам где-то хочется и вот быть во главе, и все держать под контролем. Шаг вправо, шаг влево, как говорится, расстрел. И иногда вас заносит, заносит. Ну, это зависит от того, когда ваш родной знак, там заходит какая-то планета, тут вы объерчаетесь и немножко можете идти в банк, как, знаете, лев в прыжке. Даже не в прыжке, а конкретно в прыжке. То есть первая часть декабря, пожалуйста, сначала подумайте, взвесьте, а потом начинайте предъявлять своему мужчине какие-то предъявы. Вторая часть декабря, может что-то тут, тоже немножко, скажем так, разбор тут есть, но после разбора на... наступает радость. Это знаете, как вампир раскачал свою жертву, тот психанул, вампир наелся, и наступает радость. Вот такой, знаете, вторая часть декабря. Не хочу вас пугать, но немножко какая-то она вампирская с вашей стороны, в том числе. В том числе, если вы считаете, что ваш муж вампир и вас вампирит больше двух-трех лет, тогда вам надо ко мне на консультацию, заходим в WhatsApp и пишем слово консульт. Вот тогда да. Тогда я буду вас инструктировать, что с этим делать, как блокировать вампира, как его аннулировать, как его отучать от себя и вот так вот. И э, декабрь чего не будет, не будет каких-то шальных удач, то есть будет немножко монотонно что-то э, Тут надо смотреть, может быть, кто-то вам может и позавидовать немножко. Но ну, я бы сказала, и вам первая часть декабря я бы не советовала, как бы где-то в женском коллективе находясь, допустим, хвастать, что вот у меня неплохой такой муж, или у него там, вот знаете, ему там премию дали, там или, знаете, он там новую тачку купил. То есть вот тут вот не советую, не надо. Тут не жди счастья в этой теме. Сама не удержишь, колесо фортуны сильно, ну вот как бы какие-то именно светлые силы могут не, не успеть помочь. И какая-то трещина может произойти в энергетике вашей семьи. Вот. А конец декабря не надо сильно что-то менять в себе. И даже вот при таком раскладе. Ну, может быть, не надо резко в качестве протеста менять в себе и нарушать какие-то свои табу, и, может быть, гротескно менять что-то в своей личной, вот именно во внешности. Вот такой момент. И давайте посмотрим, какая вам подсказка на декабрь. А, еще, извиняюсь, не сказала, не сказала, где лучше знакомиться. Но лучше знакомимся. Ну, вообще тут сложно даже сказать. Я бы сказала, знакомимся первые 20 дней. Потому что на праздниках, когда люди выпившие, когда, знаете, какие-то могут странные неадекватные обещания вам прилететь, а вдруг вы поверите. То есть вот до 20 числа, кто еще не познакомился, там можно знакомиться. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Не верь первому слову, верь второму. Цифра 19 тебе поможет. Еще раз, цифра 19 тебе поможет. Буду благодарна за лайки, за донаты. И до встречи на моем канале. И теперь на повестке момента. Моего прогноза на декабрь 2022 года наши девы и так что будет чего не будет сегодня очень много коле... карта колесо фортуны работает у нас как бы по прогнозу на декабрь ну наверное вот так все-таки колесо фортуны когда мы ожидаем много подарков, но, к сожалению, этот декабрь может дать чуть-чуть меньше подарков, дорогие мои девочки, чем вы мечтали, чем вы хотели. Особенно это касается, конечно, сентябрьских дев. Итак, что же будет? Будет ощущение влюбленности. То есть подарок не как, мы сейчас о подарки сказала, а вот влюбленность как чувство. И это хорошо, это карта эйфории, когда и бабочки, и розочки, и шарики, и все летает, и круто. Если вы давно в отношениях, будет какая-то новизна, какая-то свежесть такая, может, через какую-то фразу, может быть, через какое-то чуть-чуть движение в постели другое. Но это хорошо, может быть, это какой-то между вами такой общий настрой. Наконец-то, это для тех, кто давно может немножко шуршал друг на друга, то есть очень хорошо. Но вот декабрь, смотрите, может дать вам опять разлад. И, как говорится, не дай бог, не надо ругаться, Там мы Ивановых пригласили или не пригласили. Да? Вот тут как-то надо понимать, что важнее, Ивановы или ваше единение, или вам идти по жизни вместе, тянуть те проект под названием мой дом моя крепость моя семья да, какие бы ни были вановы может быть не стоит из-за них дорогие мои вот тут как-то перед новым годом давать трещины тем более что э, страсти летают ну значит немножко поцапаетесь. вот это будет но это за как сказать завуалируется наградится вот к страстями, эмоций. много эмоций дорогие мои это хорошо чего не будет. Не будет такого, когда враг или какую-то сплетню пустил, или кому-то из вас какую-то гадость сказал, а это не срабатывает, потому что вы счастливы, вы друг другу верите, вы знаете, что у вас сильная семья, у вас крутые отношения. То есть враг не сможет разломать, разорвать этот ваш венок, венок, живое отношение. И чего не будет, вот конец декабря. Не надо ждать каких-то.. Подарков, каких-то э, случайностей счастливых, если чуть-чуть поцапались, идите, дорогая моя, невзирая на то, что вы женщина, что вы девушка, вперед, сможешь какую-то шутливую смс-очку отправить вперед, да, но ну, не так, что мы идем на поклон. То есть, вот не будет поблажек сама ты, сама э, кузнечика своего счастья. Вот. И информация для тех, кому познакомиться ну я бы сказала так что э, в принципе весь месяц но сентябрьским делом побольше э, вы спрашиваете вот а где ты учишься где ты работаешь ну как-то так побольше узнайте, э, реально ли совпадает э, такая ситуация человека с тем, что он вам о себе рассказывает. Почему так? Ну потому что у вас там напротив Нептун торчит, а Нептун может дать вам такое вам именно с вашей стороны, с вашей точки зрения, на этого человека, с кем вы познакомитесь, да? Немножко такой, зато как сквозь пелену, как сквозь вуаль, вы на него можете смотреть. А он может вам даже какие-то дакши наклеить, какие-то макароны навесить на, на уши. И, а вы вот даже что-то можете не уловить то что может вам потом не в плюс может вам такие отношения не нужны с таким человеком да? и возможно проверяйте его на тему алкоголя вот тут такой момент и подсказка из бабушкиной шкатулки не бойся испытаний опыт даст тебе мудрость Цифре 20 можешь доверять. Вот так тут очень интересно. Цифра 20 это может быть и число, и время. Если вот прям 8 часов, там может с хвостиком, не в 19, а вот в 8 наступило 20, да, и вдруг случайно в магазине лёг, вот познакомились, около кого настоял, не знаю, что там может быть в 20 вечера, или там подруга вдруг с кем-то познакомилась и вас хочет познакомить. А он там может быть с другом. Ну, допустим, или он без друга, но он не подруге, а вам достанется впоследствии. Вот такая история. Если есть вопросы, всегда можете, ой, всегда можете обращаться ко мне на консультацию. В WhatsApp пишем слово «консульт» и я выйду на связь. Видите, дорогие мои девы, у вас много событий. карты прям выскакивает, как лягушки. Буду благодарна за лайки и до встречи.